Новых песен. <смех> Не так, чтобы вчера, но где-то в этом году сочинил. Или в будущем.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 встречу солнцу тянется восток, один мой глаз Глядит на север, другой на дальний, на восток. Один мой глаз глядит на север, другой на дальний, на восток. Где это лето, лето, где, скажи мне, зачем, зачем? На часах стоим одна рука Градит вражине, другая лупит по своим одна рука градит вражине, другая лупит по своим да да да да да да да да да да да да да да да да Копая коп среди заязы, одной ногой на этом свете другой вообще ни на каком. Поля судьбы лай снегом, Великий курс подходит к рубежу. Одна душа достигнет неба, А про другую не скажу. Одна душа достигнет неба, А про другую не скажу. чего-то хотела вот незадолго до начала концерта вот, ко мне обратилась милая девушка которая сказала что она журналист хочет мне интервью и после концерта по этому поводу со мной пообщаться вот так угрожающий сказал что после концерта мы с тобой пообщаемся И вот теперь пою и думаю что после концерта предстоит вот хотя нет иногда бывало гораздо это Гораздо интереснее на концерте, в, господи, как город называется, Санкт-Петербурге. <связывая> <связывая> Перед концертом это правда много лет назад было подошли такие реальные, серьезные, суровые ребята, которые были как серьезные, суровые ребята. Вот, спросили, там, точно меня зовут, как меня зовут? Ну хорошо, говорят они. После концерта поговорим. Вот я весь концерт не знал, что думать Оказывается, они пригласили водки выпить А иногда бывает наоборот, но это я потом расскажу Еще из новых песен Я родился было дело, я родился в январе, Припоминаю, холодало. Помню печку, по углам шушали мыши, Мама шила рукарицы у окна. Я учился, было дело, на монтёра, комбайнерок, гужевался, с кем попало. А с Марусей не успел поцеловаться, Как по радио сказали, что война. Я сражался, по команде, шел в атаку, был контужен, победили наши вроде. Я вернулся, я женился, на Марусе было дело, нарожали мы детей. Я трудился, посадил, припоминаю огород, поставил баньку в огороде, а в серванте. Два фаянцевых совиза мне не надо, но годится для гостей. Я скончался, было дело, хоронили всем селом Марусов внуки утешали. Так уж и вышло, все монтеры, комбайнеры, генералы перед вечностью равны. Я вернулся, я родился в январе На той же печке с теми самыми мышами Раз десятый или сотый я не помню Ну и ладно, лишь бы не было войны